Добрый день, товарищи! Сегодня 13 июня 2019 год. Митинг КПРФ против постройки очередного завода в поселке Горном. Очередной химический завод хотят там построить. Возможно, сегодня возьмем несколько интервью. Это депутат Николай Бондаренко здесь уже присутствует. В ходе митинга возьмем несколько интервью у присутствующих. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Как вас зовут? Василий Николаевич. Очень приятно. Василий Николаевич, по какому поводу сегодня собрались? Ну, я против того, чтобы мои дети и внуки жили на ядерной свалке. Поэтому я пришел сюда. Я буду голосовать против того, чтобы в Саратовской области разместили ядерную свалку. Угу, то есть это именно ядерные отходы у нас будут складировать? Ну, первый-второй класс опасности, в том числе подразумевают ядерные отходы, uh -huh. которые еще никто не научился перерабатывать, а полураспад очень долгий. А я хочу, чтобы мои дети и внуки жили достойно. В экологически ]ности. чистом более-менее регионе. Естественно, конечно, да. Это хорошее начинание, конечно же, но как вы думаете, партии, которые находятся сейчас в парламенте, и вообще буржуазные, буржуазный способ... Править, правление, он вообще способствует тому, чтобы простым гражданам, таким, как мы с вами, было удобно, комфортно и безопасно жить? Ну, еще Ленин сказал, что буржуазия за 500% прибыли продаст одну мать, поэтому я очень сомневаюсь, что наше правительство и партии, которые заседают в парламенте, сделают что-то нужное и доброе для страны и для людей. Категорически я недоволен правительством, Категорически недовольны властями нашей области. Поэтому я не, не верю, что они что-то сделают для нас доброго и хорошего. Хорошо. Если вы не доверяете ни партии, ни правительству современному, а почему вы пришли на бизнес КПРФ? Вы думаете, они другие, они не встроены в эту систему по самую «не балуйся», а будут действовать против нее, откажутся от депутатских своих зарплат и так далее? Я верю в конкретных личностей, в частности в Бондаренко. В Николае? Да, в, качестве, в частности в Бондаренко Николая Л.П. Это хороший молодой человек, перспективный, дай бог ему здоровья и политического будущего. Понятно. А как вы считаете, важна именно роль личности в истории или все-таки есть для этого материальные предпосылки? Вот... Такой вот провокационный вопрос. Стал бы Сталин Сталином, если бы не сложилась такая экономическая и политическая ситуация в Российской империи в конце 19-го, начале 20 веков? Ну, в России так сложилось, что у нас роль личности была, есть и будет. И мы от этого никуда не денемся. Но гражданское общество должно делать все для того, чтобы нивелировать такую стопроцентную роль личности. Чтобы личность все-таки считалась мнением большинства. И оглянулась на, больш... на большинство. Э, так я имею в виду именно то, что личность масштаба Сталина, она зародилась именно благодаря неким материальным предпосылкам. Вот, тому, что творился в конце 19-го, начале 20-го века в Российской империи. Сейчас подобного масштаба личности вообще существует у нас. Вот вы говорите про личность Николая Николаевича Бондаренко. Как вы считаете, он именно такая личность? Или все-таки такой же представитель партии КПРФ, и ничего он не изменит, просто потому что он встроен в структуру? Нет, конечно, он не Сталин, и не будет никогда Сталиным. и не дай бог, чтобы кто-то стал Сталиным. Я считаю, что это человек молодой, новой формации, независимо от какой партии. Главное быть нормальным человеком и окружение подбирать такое, чтобы оно формировало будущее, лучшее будущее а не занималась коррупционными связями, личным обогащением своих друзей и близких. Я верю в Бондаренко. То есть именно в личность, а не в экономические процессы и политические из этого последствия. Правильно понял? Нет, я и в экономические поли последствия верю, потому что уже довели страну до крайности. Мы живем фактически в нищете. Безработица в Саратовской области колоссальная елки-палки. Заводы все разрушаются, ничего не строится. Кроме вот этих мусоросжигающих заводов, да, вот этой ядерной свалки. Так что будем надеяться на лучшее. Ну, Надежда, как говорится, умирает последней. А что тогда скажете насчет построения социализма и впоследствии коммунизма? Ну, коммунизм я наблюдал в Швеции. Ничего плохого я в этом не увидел. Я за коммунизм шведский. В России он не получился. Не То социализм. есть коммунизм без диктатуры пролетариата, как они там заявляют? Да ну конечно, конечно, не надо никакой диктатуры. <с> надо вообще отказаться от всякой диктатуры. <с> ну, как говорил все тот же Маркс, есть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. То есть без диктатуры в принципе оно будет уже когда... Коммунизм будет построен, когда не будет противоборствующих классов. До того, как есть классовое общество, класс есть либо класс доминирующий, как сейчас буржуазия, либо класс подчиняющийся. Вы согласны с этим утверждением? Конечно, от этого мы никуда не денемся. Века стоят на этом, все государства на этом стоят. Нужно искать дисбаланс какой-то, систему сдержек противовесов. Вот, например, как в Америке, там буржуазия стоит у власти, и хож, не хочешь. Ее сдерживает, Это самая система сдержек противовесов. В России у нас вечно перекосы. то в одну, то в другую сторону. Тогда вернемся логически к предыдущему вопросу. Вы говорите без диктатуры вообще в принципе. Но если вы замечаете, что в США по-прежнему диктатура буржуазии, но там действуют некие издержки и противовесы, то как же мы сможем избавиться от диктатуры в принципе, пока не избавимся от классовой структуры общества? Самое простое – это сменяемость власти. Государство и человечество еще ничего другого не придумало. Нормальность, меняемость власти, нормальные выборы, нормальное развитие гражданского общества. Ничего другого нет и не будет. Понятно, вы где-то видели подобные примеры. В Швеции, вижу, в Америке. Понятно, хорошо. Большое спасибо за ваши ответы. Мы вам потом отправим ссылку на ваше выступление. Добрый день, Руслан. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ведокол». Для чего вы сюда пришли? День добрый. Я пришел а, поддержать как бы, а, общественное мнение о том, что не нужно размещать полигон ядерных отходов в поселке Горный. А, я целиком и полностью поддерживаю эту позицию, потому что сам являюсь уроженцем а, посел, этого поселка. Но сейчас в настоящее время живу в Индии. Понятно. То есть для вас это не просто Родина. В целом, а даже ваша малая родина, это напрямую вас касается, ваших родителей, наверное, и детей. Да, напрямую. У меня есть... сейчас там родственники живут там, в, ближе... в близлежащих посе... в селах. Можно так сказать. И сейчас мы видим, я туда изредка навещаю их, мы видим, что экологическая как бы, ситуация там ухудшается с каждым годом. И мы не хотим, чтобы там уровень онкологических заболеваний еще больше был. Да, Нам эта тема важна и нам не плевать. Я вас понимаю, а вот там уже был раньше химический завод по уничтожению химического оружия. Как он влиял? Да, очень сильно он влиял. Э, за время его работы... Ну, как по словам моих родственников, поскольку я там давно уже не живу, очень высокий был риск заболеваний, вот как я уже сказал, онкологических. Был прям вот этот всплеск, можно сказать, года его работы. Поэтому запахи иногда бывают, люди чувствуют, которые живут вот в поселке в самом. Понятно, в целом некомфортная обстановка для жизни. Да, а, не комфортно. Ну, приходится смягчать углы, все-таки эфир, а, точнее, это запись, конечно, не эфир, но все же, чтобы поменьше резать пришлось. Так вот, Руслан, такой вопрос. Вы пришли именно поддержать КПРФ в вопросе борьбы за экологию в России? Или именно... Продвинуть свою экологическую тему Вне зависимости от того, какая какая именно партия будет ее двигать ну да, я беспартийный а, Мне важна сама тема Я вообще являюсь волонтером экологической организации Здесь, в Саратове И поэтому а, и Любая, какая бы партия не подняла этот вопрос Возможно, мы мы поддержали бы ее Но КПРФ, как бы, она Эта партия, я от вижу идет ледоколом, как бы, поэтому наша задача сейчас поддержать их. Понятно, но информагентство ледокол это мы, вот я его представитель, да, и мы к КПРФ вообще никак не относимся, мы с ними находимся в противоречии, потому что, да, потому что они Придерживаются некоммунистических позиций, несмотря на то, что называют себя коммунистами. Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула вдруг на выборах капиталиста. А, ну, я не, не вдавался в подробности а, именно этой партии. А, мне важны, как, как я уже сказал, идеи и взгляды, которые близки нам. Но вот именно эти идеи, которые у них, мы критикуем без относительно экологической обстановки, потому что понятно, что экологическую обстановку надо, наоборот, улучшать. И тут рождается такой вопрос. А будут ли люди, встроенные по полной программе в капиталистическую систему собственности, по сути, сами зачастую являющиеся собственниками некоторых средств производства, Действовать в интересах пролетариат, то есть таких, как мы с вами, людей, которые работают у них на предприятиях. Будут ли они улучшать их жизнь, улучшать экологическую обстановку в их регионах? Или просто будут продолжать себе максимальную прибыль набирать? А здесь мы заранее не можем сказать, будут или не будут. А на данный момент нам важно каждому проявить свою позицию то есть то, то что нам важно, то что касается нашего региона острые наши ä, наболевшие проблемы и вопросы ä, не не отстраняться от них а быть теми как бы это уже, как бы, вы задали такой риторический вопрос, я считаю Нет, он, кстати, не риторический, а на него даже есть ответ Но на него отвечать надо с точки зрения экономики И Даже, можно сказать, политэкономии Я не разбираюсь в экономике я... <связывая> Нет, тут вопрос даже такой Откажется ли человек от своих коренных интересов классовых то бишь интересов нет не за плату. у него коренной интерес если он владеет средствами производства получить как можно больше прибыли откажется ли он от этой прибыли для того чтобы кому то сделать лучше прибыль прибылью но не в угоду жизни и здоровья людей не в угоду не в, не, чтобы это не нужно не приносило ущерб природе как бы в родному краю, я думаю, нужно уметь расставлять как бы, приоритеты и э, взвешивать тщательно со всех сторон э, каждый вопрос. Понятно. То есть вы считаете, что человек, который стремится к максимальной прибыли, если максимальная прибыль ему обеспечит загаживание собственного города, он его не будет загаживать? Так должно быть, мы должны к этому стремиться. Но ну, так нас... должно быть и так есть, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну, так, сейчас не так, но должно именно так быть. Я думаю... Понятно, я поэтому и спрашиваю, как вы думаете, будет ли так, что человек откажется от прибыли ради того, чтобы сделать другим? и экологически чистую обстановку, или он продолжит сидя у себя где-нибудь на Мальдивах или хотя бы в Москве загаживать Саратовскую область или Архангельск или любую другую на выбор. По товарищу, по Но... другу. Коллеги, и здесь будет Я думаю, и если он оторван от народа, и если не пытается, не вспомнит, что они э... если народ. его интересы а если они кем-то пролоббированы, то он не откажется от максимальной прибыли, но ну, здесь нужен общественный контроль. Понятно, хорошо, Руслан, спасибо за ваши ответы, мы вам вечером пришлем ссылку на данный ролик. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства «Ледокол». Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владислав. Очень приятно, Владислав. Для чего вы пришли на этот митинг? Ну, вообще я мимо проходил, но в инстаграме я видел сообщение о том, что сегодня проводится митинг, посвященный строительству завода где-то в Саратовской области, мусороперерабатывающего. И, ну, говорят, посещение митинга, проявление гражданской позиции решил проявить. Понятно. То есть вы решили поддержать запрет строительства этого перерабатывающего завода? Я решил разобраться с ситуацией поподробнее. Хорошо. Ну, тут в основном экологические активисты, я так понял, пришли, и те, кто живут в нашей области. Потому что, собственно говоря, этот завод, он будет влиять на здоровье во всей области, а не только в поселке Горном. Ну, конечно... Есть такой аспект экологический, но я считаю, что все-таки мусороперерабатывающие заводы должны строиться, просто должны быть места отведенные под их строительство, где должны быть соблюдены нормы, чтобы переработка мусора осуществлялась, но как имела наименее выраженный эффект для окружающей среды? Ну, понятно, что оно должно иметь особые нормы для переработки мусора. Тут вообще подоблека в том, что там не просто мусор, а мусор первого и второго класса опасности. То есть это химические отходы, радиоактивные отходы и прочее подобное. То есть это очень опасный для ввоза продукт. А какая есть альтернатива? А мы дебатируем или нет? Ну, альтернатива есть построить в, в более отдаленных так, районах, да, в более отдаленных а, районах а, района. Сибири. И, во-вторых, направить технический прогресс на то, чтобы перерабатывать этот мусор более экологично. Но для этого надо ученых нанимать, а не разваливать Российскую Академию Наук. Ну, в принципе, вы правы, согласен. Вот. И тогда вопрос такой, как вы считаете, вот партия КПРФ или любая другая партия, которая входит в нашу Государственную Думу, то есть встроена в систему власти, она будет способствовать тому, чтобы власть как-то изменила свое решение, отказалась от прибыли или вообще будет действовать против власти? Или они все-таки, пользуясь своим положением, будут поддерживать власть так или иначе? Ну, на самом деле, коммунистов я не считаю оппозиционной партией, но я надеюсь, что хоть какая-то смена приведет нас к хотя бы к каким-то результатам. Ну, опять же, это хотя бы какая-то, хотя бы каким-то. То есть любой результат, отличный от того, что сейчас, он будет воспринят как положительный. То есть если последователи всяких там право радикальных фашистских течений придут, это тот же положительный результат? Любой результат имеет место быть. Нет, результат, который имеет место быть, и положительный результат, это разные вещи. Вы одобрите такой результат, или вам просто все равно, как будет дальше развиваться страна? Я надеюсь, что страна хотя бы будет развиваться, а не стоять в застое. Ну, развиваться можно по-разному. Вот если мы будем продолжать развивать капитализм у нас в стране, хоть такими методами, хоть фашистскими, то в любом случае нам с вами, вот как простым наебным работником, от этого лучше не станет. Может, что-то надо иное? Не капитализм. Социализм, может, нужно? Я считаю, что социализм — это пройденный этап, который показал свою несостоятельность. И я считаю, что все-таки будущее за демократией, за все-таки... А, в чем социализм противоречит демократии? Позвольте мне спросить такой интимный вопрос. Это сейчас, извините, я подумаю немножко. Это социализм это демократия. Ну вообще социализм это то, как должно быть устроено народное хозяйство. Кому должны заводы, фабрики и прочее принадлежать? А демократия это то, как управляется страна. То есть пришли ли мы все на выборы или посадили монарха одного за все отвечать или еще какую-то форму правления выдумали? Вот что такое демократия. Точнее, демократия – это когда все пришли на выборы в каком-то каком варианте, либо напрямую что-то выбрали, либо через коллегии выборов, либо еще другие варианты выборности. Вот что такое демократия, когда максимально широкий слой населения принимает участие в политической жизни общества. Я надеюсь, что в будущем в России действительно народ будет принимать участие в, направлении, в выборе направления, в котором движется страна. Вот. Именно к этому мы и ведем. Потому что социализм, как экономическое хозяйство оно не противоречит тому, чтобы люди принимали в этом участие. Он, наоборот, базируется на том, что люди максимально принимают участие в хозяйствовании своей страной. То есть, создавая советы на местах, как формы этого самоуправления местного, и от советов снизу до советов на самом высоком уровне как раз и распространяется советская демократия. Вот. Но это уже, конечно, вы можете сказать пройденный этап, но оно работало. И как, как говорится, то если вы здоровый человек, но вас в спину ударили ножом, убив вас. Это не значит, что вы были не жизнеспособны. Вы согласны с этим? Согласен. Вот И именно поэтому мы сейчас создаем нашу партию снизу. То есть это важный процесс, потому что чем больше людей вступает именно снизу, тем больше именно демократия. Потому что они свои чаяния будут передавать по всем инстанциям руководящим. Но, как вы понимаете, через современную парламентскую буржуазную демократию это невозможно достигнуть. Понимаете же? Да, понимаю. Хорошо, спасибо вам за ответы, удачного дня. Спасибо. Информационный агент Сальдокол, меня зовут Григорий. Сейчас я прибыль на, на место проведения митинга против постройки мусороперерабатывающего завода в поселке Горный. Так, я сейчас как прибыл буквально с рабочего места, с работы, буквально сразу и сразу на этот митинг. И вот сейчас, так, решите с этим буквально несколько вопросов. Так, первый вопрос, почему вы пришли сюда на этот митинг? Я решил проявить свою активную гражданскую позицию, потому как я совершенно против строительства вот этого полигона для утилизации. Вот. И хочу, чтобы правительство Саратовской области к нам прислушалось. И общественность ну, явно дает понять, что это действие нежелательно со стороны властей, и что ни с кем никто не совещался. И ну, хочу выразить свою активную позицию по этому поводу. Так, и основной именно почему цель. То, что прекрасно понимаем, что э, именно цель этого завода, казалось бы, мусороперерабатывающего, казалось бы, то, что как нам преподносит власть, что будут рабочие места, скрывается другое. Отсутствие... Там, там, что при раба... все мусор и все отходы будут виз... возводиться в Саратовскую область. Плюс ко всему, как организовано само производство будет. Что будет отсутствие оборудования нужного. Будет отсутствие фильтров будет достаточных. И само по себе производство будет далеко не экологическое. Мы это понимаем все прекрасно. Именно основной цель. Так, смотрите. Как вы думаете, результаты от митинга, как услышат нас правящий класс, власть? Конечно, результаты митинга должны быть услышаны правительством, и какие-то меры должны быть обязательно приняты. Волнует тот вопрос непосредственно то, что доходы от переработки и утилизации этих отходов будут получать конкретные отдельные какие-то личности. Вот. А экономика региона и непосредственно люди там проживающие ничего не получат там за исключением какого-то ограниченного числа рабочих мест, там с, в кавычках, с высокой зарплатой для этого региона. Я не думаю, что э, это будет все сделано грамотно и ну, это для развития области региона, что... Какая-то будет польза для этого. Абсолютно с этим не согласен. И считаю, что нужно прекратить вот эту, ну, вот эту организацию, этих утилизацию этих отходов. Так, совершенно все верно, потому что действительно, даже если посмотреть даже вот по статистике такая, которая есть, в Саратовской области самые низкие, самая дешевая рабочая сила, которая имеется, именно как раз здесь лица находится в Саратовской области, конечно, здесь также можно наблюдаться определенная косвенная связь. И вот вопрос хотел задать. Как вы думаете, без изменения общественно экономической системы между людьми, которая сейчас вот идет, вот эти проблемы, они как, они исчезнут или.. Сейчас я вам задаю более такой вопрос: нужно ли менять отношения между людьми для того, чтобы изменить в корне эти проблемы? Потому что даже если мы сейчас э, отстоим именно вот это что они будут вот построить, эти проблемы они потом будут ну, могут наступить, могут наступить э, в дальнейшем. И будет ли гораздо то, что эти проблемы, которые сейчас вот мы ради которых вы вышли, которые я, они не наступят в будущем без изменения общественной и экономической формации между людьми, то есть без изменения на более прогрессивную ступени развития на социализм? я считаю, что каждый человек, во-первых, должен выражать свою позицию, приходить и отстаивать свое мнение и свои права, не бояться, потому что именно по попустительству граждан и населения происходят вот такие вот бесчинства и вообще все бесчинства у нас в стране, которые происходят, я считаю, это по вине граждан и люди должны более активно выражать свою позицию. Конечно, нужно налаживаться более прямой контакт руководства с гражданами, так как наша Руководство. Наше правительство – это, по сути, наемные сотрудники, наемные рабочие, которые существуют за счет налогоплательщиков граждан. Вот. И нужно обязательно проявлять активность и выстраивать правильное отношение по такой прямой, как руководство и граждане. Обязательно нужно это делать. Понятное дело, СМИ и плюс уровень образования делать все возможное, чтобы люди все равно не понимали, максимально не понимали объективную ситуацию, не оценивали. И как раз у них не. чтобы у них не было меньше мотивации для того, чтобы объединиться. А вообще, вот если люди объединятся, наконец, научатся действительно отстаивать свои права, действительно, они научат между собой именно у них будет, именно они будут научатся самоорганизовываться. Им вообще вот эта нынешняя система между людьми, которая капиталистическая, где все завязано на прибыли отдельных лиц, им она вообще нужна будет или нет? Или уже тогда может просто. Уже люди просто могут создать просто прогрессив, более прогрессивную модель экономики, развития нашей страны. Возможно, в будущем мы сможем создать более прогрессивную модель, но, конечно, нужно к этому стремиться. Люди должны в целом образовываться и развиваться для того, чтобы... Ну, каждый должен, я считаю, что начинать с себя, прокачивать свое окружение, прокачивать свое, свое мышление. Более трезво и объективно смотреть на вещи. Конечно, нужно стараться сформировать более подходящую модель. Потому как данная модель, которая у нас сейчас есть, правительство, она неэффективна и показывает, Свою неэффективность на протяжении большого отрезка времени уже, и я считаю, что нужно что-то менять для того, чтобы люди могли жить более достойно. И как раз-таки вот такие вот мероприятия и собрания – это большой шаг для того, чтобы люди ну, более правильно подходили к, ну, к, этому, к этим вещам. Все, спасибо вам большое. Ну а на данный момент отставим свои права, развиваемся, в плане как раз учимся объединяться и наставите права, и в дальнейшем уже думаю, что -то, мы сможем все-таки создать более что-то лучшее для нас, для наших детей и для страны. Все, спасибо большое, что.. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут э, Григорий. Итак, мы сейчас присутствуем на митинге против строительства мусороперерабатывающих завода у нас э, в области. Так, мы продолжаем. Так, решите задать им буквально несколько вопросов. Первый вопрос, для чего вы сюда пришли на этот митинг? Ну, мы против строительства данного завода в области, потому что и так область перенасыщена, и атомные ну, производства есть, есть уже и заводы в Горном, там, кстати, в Горном уже новое строительство еще одного корпуса идет э, в активной стадии. Еще и один завод по сжиганию и уничтожению первого-второго класса опасности мусора – это ну, довольно-таки серьезный удар по экологии. И здесь уже отмечали по поводу снижения стоимости недвижимости да, в области, это тоже очень большой минус в, в экономике. С привлечением инвестиций тоже будут огромные проблемы. Цель же не создать в области огромную свалку, которая в общем итоге приведет к оттоку населения из нашего, ну, можно сказать, любимого там дома, да, места жительства. Мы здесь выросли. Наша земля, Наша земля. Да, вот. и э, право наших детей расти в экологически чистом вообще регионе. И, ну, наша обязанность как родителей, как, ну, активное, так скажем, население нашей страны отстаивать наши права, потому что это наша страна, и если мы ее не сможем защитить, то никто ее не сможет защитить. И не хотелось бы, чтобы мой ребенок задал мне потом вопрос, где ты был, папа, в тот момент, когда происходил такой беспредел. Ну, надо жить по совести и думать о будущем, о будущем поколения, о семье, о всем. Просто, можно? Просто ну, экономическая целесообразность строительства данного завода для экономики региона, она не оправдана в общем итоге на короткую перспективу ближайше там может 5-10 лет да, инвестиции какие-то будут деньги будут зарабатываться но это все-таки не долгосрочная перспектива которая не приведет к хорошему результату для области и к росту экономики. это приведет к спаду Подпоку. через 15-20 да. лет которая почувствует ну мы будем да там уже в преклонном возрасте дети наши молодые они будут отсюда уезжать потому что здесь не будет ни работы причем? ни жилья качественного ни экологии причем это 10-15 лет если не будет каких-либо бы там Эм, происшествий незапланированных. Если все будет идти в идеале по плану, то это приведет 10-15 лет. А если а -то... Не дай то второй Чернобыль, да, да какие-то нарушения конечно. в строительстве, еще что-то там, и это произойдет гораздо быстрее. Да, Уже завтра тут будет. А при рыночной системе, я думаю, нарушение строительства почему-то, как а говорится, да, э, далеко не исключены эти моменты во всяком случае, э, с учетом того, что, сейчас. Что... так а вообще вот э, мы вообще вот как народ именно Саратовской области, мы как арены жители, мы нас вообще вы, вы, вы, какой-то доход мы в результате или какой-то получим в результате этого завода. Есть отличный вообще пример Энгельского полигона. Управление отходами там на договору концессии построило завод по переработке мусора преподносилось это все под таким соусом что мусор будет перерабатываться что это полезно там э, первые шаги так скажем э, к здравому к, э к, к экологически чистому там обществу а по факту что произошло завод перерабатывающий цех размером там 20 на 30 в котором ленточка одна где идет этот мусор переработки и просто гора размером северест вот и все просто гора размером северест мусора и со всей области везут мусор в Энгес. опять же не спросив э, жителей э, вообще Уже, хотим не мы не это нет. не хотим получается гора мусора Долго находится на открытом воздухе. Получается, не защищено никаким фильтром. То есть, даже на экологии, кажется, больше отрицательно получается. Саратовская область, она и так одна из лидирующих по онкозаболеваниям. Мусор приплюсовал к этому проценту. Новый вот этот завод строительства, переработки вот этих опасных веществ первой и второй группы, я уверен, еще приумножит эти показатели. Станем лидерами безоговорочными. То есть, ничего хорошего однозначно не будет. При этом жители Сароту конкретно от этого ничего не получат. Ну разве только каких-то там 500-400 мест, кто будет работать на этот завод, где там горный. А, а ну, большинство населения, оно будет именно далеко ничего не получить от этого. И наоборот, даже получит минус именно плохой экологии. Да, понимаете? Никогда еще такие вот заводы ну, его можно отнести к монополии монополии не принесли пользу для экономики никогда если мы говорим об экономике в долгую об создании рабочих мест то тут надо поддерживать только малый малый и средний бизнес малый бизнес он еще может э, какую-то пользу вообще любая здравая экономика строится на малом и среднем бизнесе в нашей же стране все строится на монополии а монополия она не ну почитайте историю вообще она ведет в никуда она ведет в никуда да. а любая монополия это путь вниз к, да, вот и все и не далее. может э, яркий Например, вот такие корпорации, как Роснефть, Газпромнефть и так далее. Вот они, наши монополии. Так, смотрите, насчет монополии, вы сказали правильно, Монополия всегда кризисная ситуация все, но вы не решили а, Любой мелкий и средний бизнес все равно рано или поздно должен становиться, расти и становиться монополиями. Это это просто такая неотъемлемая черта капиталистической и рыночной системы. Поэтому то такая проблема и монополии, они никуда не делаются, пока не изменится система отношений между людьми. Есть, есть, есть категория бизнеса, которая по жизни, ну, в принципе, экономическая, рыночная экономика, она не может превратиться монополию. в монополию изначально. Да? То есть, если это не ресурсоснабжающие какие-нибудь компании, если это не компании, продал, ну, продающие сырье, а там компания, я не знаю, производители, да, мелкие, там, не знаю, грузоперевозчики те же самые, мелкие оптовые продавцы, это рынок, который изначально создан на активной и большой конкуренции, он не может превратиться в большую монополию, просто из-за того, что структура другая. Монополию, да, становится, тот сырье кто торгует, кто торгует сырьём, инженерными ресурсами. А в любой здравой экономике даже там нефтеторгующие какие-то предприятия монополиями не становятся достаточно бы высокая конкуренция, даже там штаты Shell, Эксон мой, там блин, перечислять там, загибать а пальцы устанешь. Выдержать? и прочие компании. Ну. Может, не одному ли человеку? Может, и, теории заговора большие есть. Может быть, и одному. Их можно долго обсуждать. Но у нас вообще просто принадлежит э, все... Как? А, да, то, что там принадлежит эти заводы, там разным лицам, пусть, ну, пусть даже... Но это не меняет факт, что они принадлежат определенной группе лиц, которые уже давно поделили рынок. А Я думаю, это... Определенному то это называется олигополия, и как бы это... Ну, даже <плодисмент> то, монополия только состоит она из разных юридических разных юридических фирм. А так, то фактически они уже давно просто за рынок поделили и все. чем отличается монополия от свободной конкуренции, потому что там как никак происходит еще конкуренция. Где-то старается чтобы сделать больше людей, чтобы больше. А когда проходит олигополия или это просто монополь. монополия это преди... единый, как говорится, определенный человек, который владеет всем. А олигополия их просто несколько, разные фирмы, но они просто уже договорились, что мы, вот у каждого мы у нас своя ры... у каждого своя субъекта рынка, который он просто берет, и все. И единая цена, и они, потому что они друг друга не дают ушиться. А при конкуренции еще стараются как-то уже конкурировать. Конкуренция рождает, как бы... Пример, нефтяной рынок. В России, извините, что перебил. Ну, нефтяной рынок и бензина в России это как бы отдельный разговор. Там, конечно, есть управляющая компания, регулирующая, которая должна в общем итоге, ну, как бы привести к рыночным ценам на эти ресурсы. Но опять же, это ресурсный рынок, то есть сырьевой, который ограничен. А тот ресурс, который, да, сырье ограничено в количестве и в квотах. И стоимость акциза на это накладывает свое, да, там много факторов, которые складываются в цену. Соответственно, это приводит к тому, что цена, она привязывается не к цене на нефть, да, условно говоря, а больше к налоговой ставке, которая действует государство. Причем цена растет, да. Вне зависимости от стоимости сырья То есть этот рынок немножко по-другому изначально устроен За счет того, что НПЗ, перерабатывающие заводы Они по факту принадлежат там, четырем, заво... четырем производителям Это Роснефть, Газпром, Лукойл Отвлеклись моя от тема, да, да? Да, это немножко другая Отвлеклись мы от темы Здесь, э, ну, я не считаю, что в долгосрочной эксперти... э, перспективе Данный завод даст какой-то реальный э, толчок роста в области да, то есть это земля там, не знаю, на которой я надеюсь, что мои дети будут жить, мои внуки здесь не должно быть такого, чтобы ну вот следующие поколения, которые будут после нас, да, страдали за те решения, которые ну приняли даже не мы, а за место позволили, нас, позволили да, мы позволили маме. их принять по факту. И здесь ну мы пришли, чтобы выразить свою гражданскую позицию и просто там даже подпись подписями этими подтвердить, что мы против этого, что это неправильно, что без э, спроса здесь проживающего, проживающего населения власть указывает что вот здесь вот ребята вы будете страдать потому что мы так решили это неправильно изначально это не демократия как бы их это ни назвали вот Ну это мое мнение да, нашу диктатура. потому что капитализма да по карлу марксу ну да, именно действительно, конечно, что, что так как у нас сейчас самая дешевая рабочая сила сейчас по Сарату, плюс этот завод действительно решили выбрать, построить у нас в области, конечно же, не просто так. Понятное дело то, что... Завод, не, жители сами, они фактически ничего не получат от этого завода, никакой пользы во всяком случае. Да тут даже дело не в получении прибыли. Это мина замедленного действия, которая может взорваться, может не взорваться, рванет, не рванет. Это ну, риски. Если вот так на чашу, да, риски. на чашу, на чашу риски. риски и возможности последствий, то ну, тут очевидно все. Не стоит оно того, однозначно Так Скажите, а вот смотрите, если такая ситуация То, что все-таки решить это, Строить этот завод Оно будет отозвано То, что вы действительно, все-таки мы добьемся что-то Скажите, а такая ситуация в дальнейшем исключена или нет При нынешней эко экономической системе Между людьми При капитализме Ну, попытки, я думаю, в любом случае будут Это довольно-таки большая сумма инвестиций На первоначальном этапе, да И довольно-таки большой приход капитала Как, как не поворачивай это, ну, грубо говоря, вывоз из, евро, из европейских стран до данной категории мусора Это очень выгодно той категории людей, которые будут по факту управлять этим заводом Кому он будет принадлежать по факту Не для людей, которые здесь проживают, а для той элиты, которой он принадлежит Для, ну, грубо говоря, получения своей личной прибыли и выгоды Эти попытки, я думаю, будут, если получится, сейчас отвоевать то есть повторные попытки будут, за которые также надо будет собираться, голосовать и пытаться отстаивать свою позицию. Так, все, спасибо большое, что пришли высказать свою позицию. Все, как говорится, а пока развиваемся, изучаем моменты, объединяемся и отстаем свои права. Все, спасибо большое. Информационный агентство «Ледокол», меня зовут Григорий, и мы продолжаем. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов Задавайте. Первый вопрос, скажите, для чего вы прибыли, на, подошли на этот митинг? Актуальная проблема для Саратовской области, вот заинтересовались, пришли посмотреть То есть вы понимаете, то, что несмотря на то, что, казалось бы, делают мы сыроприрабатывающий завод, что ничем хорошим все равно для коренных жителей Саратовской области все равно ну, не обернется Во всяком случае, мало в это верится абсолютно Конечно, согласен с вами, да Исходя из ситуации экономической, именно которая сейчас происходит, потому что по объективным причинам здесь в Саратове и так дешевая рабочая сила, возможно и эти факторы, и то, что у нас и так экология не очень высокая, поэтому решили сделать именно Саратовский, именно этот завод поставить. Вы против этого завода, он нам не нужен. У нас и так слишком много отравляющих всяких предприятий, хотя бы та же атомная электростанция балаков Зачем нам еще вот этот вот завод? Я думаю, хватит отравлять нашу саратовскую землю. Понятное дело, смотрите, при нынешней экономической системе, которая сейчас у нас идет, что мало верится, казалось бы, должны вроде как поставить себе фильтры хорошие, которые бы очищали этот завод, сделать так, чтобы, не, чтобы было очень минимальные выбросы в нем, и чтобы не было как, и чтобы не было никаких последствий для жителей. Но я думаю, вы понимаете все равно, что это все мифы, все равно там экология сразу скажет, на экологии. Конечно, конечно, конечно понимаем. Так, скажите, если такая ситуация, то, что мы все-таки отстоим на данный момент решение этого завода, его отзовут, все-таки приостановят именно решение его строить здесь, без изменения экономической ситуации между людьми, которые сейчас происходят рыночная система и капитализм, если мы это все не изменить, такие проблемы могут возникнуть в дальнейшем? Я думаю, вполне могут возникнуть. Надо что-то менять, поэтому... Возможно, тогда... Возможно, тогда разгласить социализм, тогда... Не знаю, наверное, нет. Так, а почему нет? Ну, как, как вы думаете? Я думаю, что нет. За, за социализм им уже прошли. Хватит. Так. А что вы в социализме именно могли бы сейчас? За что, чем бы это э, почему бы это не, не будет более прогрессивно? Как вы думаете? Ну, я думаю, дважды не стоит наступать на одни и те же грабли. Про социализм я имею в виду. Проходили, может быть, что-то другое надо попробовать. А что другое? Прогрессивно строят, когда, согласно, что строй именно это когда люди как раз именно объединены, когда экономика определенно не на экономические единицы там и ради прибыли частных лиц каких-то на которых люди работают, а чтобы люди все-таки объединены были именно и уже понимали и уже сами фактически влияли на экономические процессы на процессу стран, стране. Я думаю, как вы считаете, я думаю, это будет лучше, намного прогрессивно М объединяться социализм. Я вот не совсем понял а, конец вашей вот. Вот это это. социалистический строй называется, когда люди объединены, когда именно трудящиеся все, когда они уже все свои, когда они объединены, ради и своей общей цели, они как раз работают все, сообща, единым как раз, э, в единой экономической системе. И все делают, согласно, уже... Значит, не обязательно, чтобы это было при социализме, что же люди так... А как при капитализме могут объединиться? Ну, я Давайте что-то да, другое строить. Что-то, не, нечто среднее, я не знаю, между социализмом, и капитализмом. Ну зачем Третий же так путь сразу? Ведет к зачем всегда? же так? Нет, это уже доказано, что поиски третьего пути, они ведут к фашизму. Давайте искать четвертый путь. И четвертый. Не Обходной. Бывает... Бывает ли диктатура буржуазии либо диктатура... Давайте я вам сейчас немножко скажу. Я смотрите, не знаю, вас... какая была ситуация, смотрите, вот все основные... Согласны, что когда все основное производство сосредоточено в едином, как раз под народным контролем и единственном едином управлении, то есть по плану. Так. Это же эффективно. Смотрите, даже сейчас вот можно взять. Зачем нам, например, вот смотрите, сфера ЖКХ сейчас. Сфера, например... Мы можем, например, взять сферу РЖД под единое управление народное? Можем, почему нет? Зачем там какой-то частник, который будет этим владеть? То же самое ЖКХ. Зачем там нужны частники? Мы что... То самое. Даже заправки взять, которые все частные, которые они прям цены, прям согласно рыночным механизму поднимают, мы еще не разберемся, где поставить заправку, где поставить магазин. Мы что это не разберемся без каких-то определенных частных лиц, собственно? Кто будет разбираться? Кто? Мы. Кто мы? А мы что не можем? Люди. люди. Ну а сейчас что, не люди это все распределяют? Почему? Люди, но это частные лица. Именно для своей частной прибыли. То есть надо заправку, не надо заправку. Они видят место проходное, они там ставят заправку независимо от того, нарушает она экологические нормы, не нарушает, просто вот, хочется просто... мне прибыли. Посмотрите, ну, здесь как бы, вы, как бы у вас идея может быть правильная, но здесь нужно национализировать только табак, алкоголь, соответственно нефть и природные ресурсы все вот это должно быть у государства потому что это высокодоходные сферы и они при... будут приносить доход и они должны быть под контролем чтобы частные лица частные компании как раз таки не могли на это влиять а уже говорим про остальную экономику, она должна быть в частных руках чтобы это было стабильное развитие и госкорпорации не перебивали там малый средний бизнес, что сейчас происходит вот, у нас в области активно, да Душить малый бизнес. Так, немножко не то, это не корпорации, Это те же, по сути, частные корпорации У которых есть акционер свои ну, но они... Частные корпорации, и просто есть люди У которых есть определенное влияние В этих компаниях У них есть... это, нормальное это, ну, является... это нормальное явление Это нормальное явление Нет, Работа я имею в виду, что Когда, допустим, теористы. часть компании Принадлежит силовикам, да. кланам определенным Все мы прекрасно знаем да? Что крупные компании Они принадлежат крупным игрокам Которые занимаются и политикой, и экономикой И у нас происходит сращивание бизнеса и политики. Вот это нельзя допускать. Точку. Вот это вот это основная проблема. А в структуре МВД у нас, допустим, палочная система. Это осталось с советского времени. А, ну как не советского? То есть остались старые пережитки? Нет. Жалоб ни разу не слышал, что в советское время там кого-то там палками или еще что-то. Ну но были, были вещи. В... То есть а, проблема как в том, что Проблема в том, что все, все плохое осталось от Союза, то, что, от чего нужно было уйти, да, а все хорошее благополучно забыли. То есть здесь наше общество прошло такие, ну, такой путь широченный. Нужно взять хорошее от Российской империи и хорошее от Союза и развиваться в рамках ну, целого пути русского общинного пути. Ну, Понят моё ну, вот хорошее, против всего плохого. Так, Смотрите, то, что крупные к к капиталисты, крупные монополии влияют это нормальное явление рыночное. Естественно, крупные монополии для того, чтобы увеличить свою прибыль, они будут все равно давить, захватать средний, малый. Особенно, когда сферы похожие и максимально. И это как бы нормальное явление. Вот как раз я поэтому и говорю, что для рыночной системы это вполне нормальное. И так и будет. И это также будет порождать кризисную ситуацию еще больше. Потому что, крупные монополии, потому что там будет сразу очень хорошие противоречие возникнет между частным владением и общественным. Понятно, что, понятное дело, вы понимаете, что крупная монополь, там вот это люди. Олигарх также хорошо унижает вот. русского вы рабочего. Не, вы не забывайте, и... есть разные модели цифры, рыночной цифры. экономики, да? Есть модели с государственным участием, как, допустим, мы берем э, социальные да, государства, типа Швеции, там Норвегии. И, допустим, где свободная экономика, где вообще просто государство никаким образом да, не участвуют э, в жизни. Ну, как бы, какие-то общие функции вырабатывает, какие-то правила и выступают такими рефери. Наш, наш опыт нашей страны показывает то, что нам нужно в, выбирать тот путь, э, на создание именно социального государства, создание именно э, участия государства должно присутствовать в экономике, но оно, как я уже обозначил, должно э, руководить именно теми сферами, которые ну, по факту монополистические. То есть монополию должны государства держать. Сферы природных ресурсов, табака, там, алкоголя и всего остального. Так, смотрите, вы говорите социальное государство, но при рыночной экономике, Система, как у нас вот именно в России, когда свободно, как раз рынок все регулирует, Она не, невозможно у нас социальное государство ни в каком виде, потому нет, что почему? все. Подожди. Ты говоришь, что невозможно социальное государство. Социальное это государство как раз возможно при рыночной экономике. Просто для этого надо ограбить другое государство. Да, либо таким образом, нет, либо вписаться Италия в мировой рынок. Все. Откуда Италия, является Италия является социальным да, государством? Италия является социальным государством? Там welfare state есть, да. Но для того, чтобы у них построить welfare state, они сколько лет там грабили, так, не помню, где у них колонии были, но, насколько я помню, это в Африке. Смотрите, я вам скажу столько штук. Вот, вот у нас есть а рисунок. Я люблю бельгию, как там отрубали деткам ручки, чтобы родители лучше работали. А все богатство Бельгии, оно как раз вот с этого растет. Если взять шведские, даже, например, как говорят в нее социальной демократии, у них просто они вовремя как раз зашли на рынок их компании, и они фактически они просто торгуют именно они на, за счет именно других государств. Вот и все, Поэтому, mm -hmm. и часть у них прибыль, да, конечно же, они может быть и распределяют пока, но тем не менее они находят и торгуют, именно работают на внешний рынок в основном. У нас мы работаем внешне только ресурсами, но ресурсы тех, которые владеют частные, они естественно продают эти ресурсы, естественно они это делают в себе в прибыль, они, они естественно людьми, дальше они То только в виде налогов отобрать э, все у бизнесменов, у олигархов, как и передать, не все... отобрать, а национализировать. Отобрать а у богатых при... и объединить, а не раздать. Потому что работают на всех этих заводах люди. Потому что крупная монополия – это всегда люди, общество работает. А владельцы – одно лицо. Оно уже, ну, как вот, может быть такое, то, что вся прибыль, которую люди заработали, на ну, какой-то крупной монополии, 100%, э, получ, на людям, на зарплату, на все, я имею в виду за, выплаты зарплаты, максимум процентов э, 10, остальное все именно идет частных лиц, Но Вы это знаете, недопустимо. мы начнем э, вот, да, национализировать это все, что может произойти революция, нам нужна революция? Нет, наоборот не национализировать Чему? национализировать это отбирать государство у нас государство сейчас класса буржуазия если мы начнем в пользу буржуазии у буржуазии отнимать это просто внутри буржуазная грызня вот да. именно про революцию вы правильно говорите, именно на нее мы Намекаем. А зачем нам революция? Почему мы не можем спокойно? С... Как это есть спокойно, а революция спокойно будет? Мы же большинство. А потому что сто это процентов простые трудящиеся. Мы что, мы просто трудящиеся, все возьмем все в, управление в свои руки, там как бы и ничего как не вы будет. Бед... В революционно будете забирать. Без крови, без Понимаете, вот эта часть, которая сейчас, даже вот это все равно, будет наступ... в рейкапитализм всегда наступает революционная ситуация. То есть, она сказывается как, уменьшение платежеспособности населения, ухудшение качества продуктов, все. Рано или поздно, да, достиг того уровня, что люди просто, им не ничего будет есть, но зато они будут знать то, что есть. Если мы вот реально сейчас, да, создаем, забираем все наши природные ресурсы, государство их возвращает к себе, все-таки, наконец, да, и у нас идут отчисления людям, да, как это ну, в цивилизованных, нормальных странах, где социальное государство. Есть отчисления людям. И мы, мы тем самым, во-первых, сможем поднять благосостояние наших граждан, и у них появится возможность уже становиться предпринимателями, развивать нашу экономику, создавать какие-то дополнительные рабочие места для других людей. Тем самым мы, конечно, сможем и поднимем нашу экономику. А если, как вы говорите, мы вернем социализм, у нас... Мы, да, мы построим предприятие, да, но мы опять будем производить столько товаров, которые нам просто в нашей стране не нужны. И не нужны и другим государствам. Я понял, о чем вы говорите. На этот случай у нас уже все естественно, мы уже как у технологичные. Так, смотрите, бизнес мелкий. Я понял, что когда люди сами хотят что-то отдельно, не в коллективе работать где-нибудь на заводе, а отдельно хотят какой-нибудь продукт, который смешанные Пожалуйста, смешанные. делают. Подождите, стоп, сейчас вам скажу. Это как бы, не, вы немножко правильно говорите, но это не смешно называется. Сейчас скажу как. Это когда все основное, то, что можно, может справиться единое управление, например, ЖКХ, например, авиастроение, РЖД, там не нужны участники согласны языка, энергетика языка, да языка. энергетика а но ну, там частники нужны ну, скажите ну не может одна атомная станция тому прижать? ну смысла нет потому что и так можно энергетику целена централизованно поставлять а все сферы которые например сфера услуг каких-то или там сфера какой то производства или может какие-то мелкие продукты да почему нет люди будут делать да, вот но тем не менее и как раз да это Я все совершенно есть а как, а как, вы, да совершенно верно например вы тут, нап... тут, тут один продукт, который делали, и он не нужен был. Ним, как, продукт? Продукты качественные были, кстати. Очень качественные. Кожа, если на бухте, так Нет, я не сомневаюсь, я, я не спорю, что качественные. Костюмы, это были, и ассортимент был очень высокий. Вот здесь вот было на... То есть, Аркадий, здесь, конечно, дефицита нет. Он был в последние годы, исторически. Ну, когда, допустим, человек, который хочет купить какую-то... Аркадий, сейчас сними, сейчас еще кое-что, вот, момент, расскажу. почему? Не самолет, маска. Тот же, У меня как? Тот, же, тот, же, тот же одежду. Не ну что, было, я бы здесь был студентом, я здесь жил. Ладно, здесь... ладно, заканчиваем ностальгию, давайте. Да, последнее, сейчас я немножко скажу. А смотрите, но тем не менее, должно, люди должны под централизованным управлением постоянно все равно mm -hmm. брать другие номенклатуры, производить, Как вы думаете, почему? То есть государство все равно, но ну, ну, это в вашем понимании, немножко государство, на самом деле это просто централизованное народное управление. Почему должны брать все больше продуктов, которые, естественно, нужны людям, и производить максимально, как вы думаете? Все, не, не понял еще раз, должны государство... Смотрите, сначала она берет все, все моно, под свое монополию, под единое управление, то, что уже есть, необходимо, то, что уже можно взять. Ну, да. вот а Остальное, например, работает, там где-то мелкий бизнес. Но, тем не менее, люди все равно, работая в коллективе, должны все постепенно э, все равно ста, делать конкурентоспособные продукты с теми, которые как раз находятся в среднем бизнесе. Они все равно должны такие продукты выпускать и конкурировать со средними мелким бизнесом. Знаете для чего? Потому что люди на заводах, когда объединены Продуктов получается больше и затрат поменьше То есть вот еще и дешевле И в результате дойдет до такого, что Частник, который вот он говорит, он не сможет Он не, он не разоряется, а ему просто Он поймет, то, что ему просто выгодно потом при социализме Пойти работать на завод в А на завод это на самом деле коллектив людей который просто Это название завода, на самом деле это коллектив людей И работать в коллективе, и, и получать столько же И работать меньше по времени ведь смысл участника, почему то, что ему просто выгоднее просто работать одному где-то какой-то момент, а если он работает, если ему выгоднее вот работать в коллективе, пойдет в коллектив. Вот то и есть, все? Я не пойму, вас, вы какую идею продвигаете? то что мы сначала ведем НЭП, а потом мы уйдем все-таки к военному коммунизму или к чему? Военному коммунизму у нет смысла уходить. У нас нет. Ну, как грубо говоря, идея НЭПа. Сейчас говорите то, что пл плановый. Сначала... Плавный переход. От э, непосредственно рыночной экономики к экономике уже социализма. Правильно про это имеется в виду? Да, социали, просто же социализм. Всех основные сферы, которые, естественно, они уже можем взять мы можем взять под централизованное управление. Естественно, под централизованное управление. Энергетика основной, да. А в дальнейшем уже люди, когда уже наладилась уже экономика, да, где-то частные лица, они, например, как они работают, они же сами свою инициативу проявляют. Там. Они захотят, я хочу там уникальный продукт, вроде, стулья там все. Да, И это все будет работать, да, так. Вот, но, государство, но, тем не менее менее под централизованным управлением до тех пор пока а, просто эти же самые стулья не, не возьмет его делать какой-нибудь коллектив там на заводе какой-нибудь цеху все а это будет лучше почему потому что эти самые стулья они выйдут дешевле и позатра их больше будет и позатрат больше потому что они в коллективе работают чем участник один А вы не боитесь что во-первых какая, какая сразу проблема да возникает во-первых это какое будет партийное устройство это первый да проблема а, если... никакого партийного то есть без партийного. Максимум движения чисто иде... чисто идеологически. Все входящие люди должны, люди сами благодаря народных советов делать. То есть да. Партийная система будет отсутствовать. А зачем она нужна? Люди будут напрямую от районов, от города, все. Это самое... И они а, будут работать а, и все... Мне кажется, попахивает какой-то утопией. Разве нет? А почему утопия? Такой пример у нас были даже в Советском Союзе. Были верховные советы, районы советы И там не было ни коррупции, ничего. Да, там в последнее 79-м году почему-то вели роль партии. Да, там, там Но ну, там уже пошел упадок. Что там потом они постепенно немножко не так, там уже люди просто перестали. А так, да, пожалуйста. Через... Ну, мне кажется, это все-таки утопия да, какая-то. А сейчас Госдума не... Красивая, а сейчас... хорошая утопия, но утопия, тем не менее. А смотрите, а сейчас, раз лучше, вот какие-то выбираем какие-то партии, которые сидят в Думу, и вот они пять лет там сидят, они не работают, они там, во всяком случае, среди людьми, они там находятся и делают закон. У вас есть какие-то другие предложения? Мое вы предложение. Говорите? Делать народные советы, да. Именно вы проголосить да, социализм. Вообще Общее, Общие, да. Ваше? Это выгодно для всех, в том числе и для вас, и для меня. Чем это выгодно для меня? У вас Чем уровень жизни выгодно. у вас улучшится, раз. У вас будет доступнее жилье, у вас будет доступно образование. За у ваших детей будет За счет чего это все улучшится? У меня. За счет нас, самих все вместе мы будем работать и создавать. Того, а если я, я не захочу я... работать? Вот лично мной, я не захочу работать. Если вы не будете, но ну, не работать. Что вы со мной сделаете, если а я дальше... не захочу работать? За счет, а а э... сейчас, что с вами? Сейчас, чтобы делать, да, чтобы... Сейчас, что. Сейчас, чтобы сделать, если не захотите работать. Просто нечего будет, есть все. Только сейчас ваш труд, как бы, вы работаете на, на частные лица, может, где-то там, и ваш труд отчуждается, а там просто не а, будет. Да. <связано> как? Для удовольствия. Для того, а для того, не для, для того, чтобы произойти благо, чтобы что поесть. Солнышко как сам светит. Да, конечно. Да, давайте сюда. Для того, чтобы что-то покушать, логично. Да. Логично, конечно. Надеть на себя. Логично. Взять логично. В руки. Все. Да, логично. Ну вот. Если вы этого не произойдете, я не произведу, он не произведет, вот вы все угу. Либо индивидуально, произведет. либо в союзе. В да. ко Если мы это не произведем, вы это не покушаете, я это не надену, кто-то это не покатит или не поведет. Угу. Так. Вот, Если мы это осознаем вот, сейчас. Почему мы должны не хотеть работать? Там? Ну а вдруг, если я не захочу работать? Ну просто так, чисто теоретически. Ну, ну вы, просто вы часть. Если я лентяй, вы вдруг, часть а вдруг... этого продукта совокупно yeah. просто не получите все, пока вы просто не не встанете и скажете, давай, давай кто-то с нами помогает, почему тебе что, что вам должны давать то, чтобы как бы э, ничего не помогаете нам делать? Вы как бы тут отношения другие, понимаете? Ну, в чем они другие? Я вот сейчас никак не, не работаешь, могу. Работаешь не ешь? Да. Вот и все. Ну а сейчас разве не так не работаешь, не ешь? Нет, сейчас работаешь, сейчас но. Обрядована. ты работаешь на кого-то и он тебе. Так. За тебя решает, сколько ты ешь. Да. А тут напрямую общество целиком. А не какой-то конкретный Вася. Считает, ты сегодня. Целиком общество Если... это, это какое-то будет собрание, которое будет да. решать или как? Да, Если коллектив собрания. завода, то собрание да, завода будет выбирать представитель, который временно решит, там что-то как раз, которое будет дальнейший Верховный совет. Опять же, кто-то будет решать. Не Вы будете решать Мы коллективы. Именно собрание. Вот собрались 10 человек угу. с цеха. Да. Они совет этого цеха. И за них все, весь цех проголосовал, что вот этот. Вася, Петя, Он представитель цеха, не, не грешающий, а представитель, который отстает, представляет интересы именно как раз коллектива этого цеха. Ну, отлично. Вот, и вот и дороже. мы это и предлагаем. Мы за это как раз и... Мы это... начали просто про а это предприятие... предприятие. Смотрите, вот это все и связано, вот эти проблемы, которые есть, все экологии, это все связано именно исходя из, именно из экономической ситуации рыночной. Поэтому мы это и доносим людям фактически. Что оно им и политически, не и экономически связано. И даем пищу при людям, чтобы они все равно разбирали ситуации и оценивали и уже знали, что, как эту всю ситуацию подобную исправить в будущем. Даже завод можно будет поставить, но чтобы он настолько был защищен и перерабатывающий, как говорится, что и при этом при, таким, при таком народном контроле, что, в принципе, ничего оказывать не будет, никакого негативно. И такое может делать. Но вы сейчас понимаете, может что. -то... сделать все, что угодно, было бы желание, понимаете? Если будет желание, то можно сделать все, что угодно. Согласны со мной? при желании. Конечно. Ну, вот. Главное желание. Давайте, наверное, расходиться, ребята. Спасибо, Все, спасибо вам большое. И вам тоже спасибо. Все,